ценность времени. В детстве я мог буквально неделями, месяцами заниматься бездельем, но таковым оно не являлось по сути, поскольку я был маленьким ребенком и благодаря родителям имел удивительно уникальную возможность заниматься ничего не деланием, а именно я играл, долго спал, мог массу времени тратить на кухне просиживая за тарелкой нелюбимой каши, мог смотреть целый вечер мультики, если, конечно же, родители позволяли мне это делать, долго играл на улице, мог спать днем, мог просидеть с друзьями в песочнице, мог просто рисовать, заниматься обычными детскими делами, на которые уходила громадная часть времени. Когда я стал старше в юности, я по-прежнему уделял себе массу времени, но мои игрушки стали подороже. Я стал уделять внимание друзьям, подругам, музыке, кино. Я развлекался, пил спиртной, встречался с девушкой. Опять же, я массу времени тратил на удовольствие. По сути, впустую. И вот, когда я стал взрослым человеком, я, наконец, задумался, а куда все это время уходило? Была ли от него польза, кроме лишь одной, воспоминания о молодости и детстве? Что мне было хорошо, я был счастлив, я был весел? Это все, что я могу вспомнить. Это все, что я могу увидеть в своей жизни из того отрезка времени, удивительного, прекрасного, чудесного, волшебного отрезка времени. Я стал задаваться вопросом, Куда уходит это время? Что, как говорят бизнесмены, в сухом остатке, на выхлопе? По сути ничего. Детство и юность было потрачено впустую лишь для того, чтобы получать удовольствие. Теперь я думаю по-другому. Я стал понимать, что мое время бесценно. Каждая минута, каждый час, каждый день, каждая неделя, год и месяц – они невосполнимы, мне их никто не вернет. Я не смогу отмотать время назад, что-то изменить, либо что-то сделать, либо не сделать. Еще несколько лет назад я мог просидеть возле компьютера, приобретя новую компьютерную игру несколько часов. Если были выходные, я мог просидеть сутки, совершенно не обращая внимания на потерянное время. Я даже не смотрел на часы. Я наслаждался игрой за компьютером. Я сидел... По сути в нереальном если правильно выразиться потустороннем мире это не настоящий это виртуальный мир и мне казалось что я действую что я что-то творю на самом деле это были самые глупые моменты в жизни которые я потратил просто впустую ничего не приобретя мне совершенно это не понадобится в жизни я нигде не смогу применить этот так называемый в кавычках опыт в жизни, стуча по клавишами, играя в игру, какую-то стрелялку или бродилку. И вот теперь я осознаю, что у меня нет желания теперь сидеть так за компьютером. У меня нет желания сидеть возле окна, читать бесс бессмысленные посты, о чем-то с кем-то переписываться с кем-то о чем-то спорить, ругаться, выяснять отношения, кому-то что-то доказывать, свою точку зрения либо отстаивать чужую. Я понял, что все, что теперь мне нужно – это жить. Жить с полной отдачей, жить с пользой. Жить так, чтобы в конце жизни я видел плоды своих трудов. Я не хочу более просто протирать штаны у компьютера, где-нибудь в кафе, в баре, на улице, на лавке, на телефоне вися с другом или с подругой, либо с удачей с кем-то в интернете или в скайпе, а какой-либо совершенно неуместной, глупой, бесполезной, ничего не значащей проблеме. могу себе этого больше позволить, я больше не хочу так жить. И каждый день. Я жалею, если моя минута, даже секунда потрачена зря. Я мгновенно стараюсь чем-то заняться. У меня нет свободной минуты. Звонки, клиенты, какие-то встречи, дела по дому, семья, родные, близкие. Я каждый день охвачен каким-то действием. И если я чувствую, что я могу сейчас в какой-то момент отвлечься или провалиться в пустоту или бездействие, как я это называю, я чувствую некую внутреннюю мягкой силы панику. Я понимаю, что что-то внутри меня бастует, сопротивляется, говорит мне, ну же, что же ты делаешь, поднимайся и твори. Я так привык уже жить несколько лет. Я не понимаю, как можно просидеть у телевизора, у окна, либо провисеть на телефоне, болтая час-два-три. Порой встречаю людей на улице, которые могут разговаривать час или а то и два о каких-то своих делах, что-то вспоминая, что-то обсуждая. Но тем временем жизнь проходит мимо них, за их спиной. Люди что-то делают. Кто-то строит, кто-то рисует, кто-то зарабатывает деньги. Кто-то что-то творит, создает, но не стоит, как эти двое, на месте. Они не говорят о несуществующем, они не говорят о пустом. Они на деле себе и миру доказывают, что они живы, что они приносят пользу людям, своим родным, близким, обществу в целом. Я просто не смею так терять безрассудно время. Если я не буду уважать время, время не будет уважать меня. Ежели я не буду это время ценить, время не будет ценить меня. Если я буду относиться ко времени с трепетом, чувствовать его ценность, то и для жизни я буду бесценен. В таком случае КПД моей жизни увеличится в несколько раз. Я не буду бездеятельным, я не буду ленивым, я буду активным, у меня будет жизненная позиция, я буду постоянно стремиться к прогрессу, быть лучше себя, чем был вчера каждый божий день, ни на кого не равняясь, лишь на свое собственное мировоззрение и будущее. Каждый день это маленькая победа. Каждый день нужно чего-то достичь, быть на какой-то встрече, что-то сделать, вести дневник своих планов. Обязательно что-то планировать, строить цели, даже если угодно рисуйте график, но вы должны действовать. Ни единой минуты не позволяйте себе просто просидеть на диване у телевизора либо в каком-то молчании, как вам кажется, созерцательным или созидательным. Это чушь. Нельзя отдыхать днем, отдыхают люди ночью. Я слышал несколько раз, когда люди говорили, «Я устаю, я могу отдохнуть днем, неважно, молодой вы человек, либо пожилого возраста». Они могут даже днем поспать. Да, буквально лечь и спать несколько часов. Потом они удивляются, почему нет денег, нет здоровья. Мало друзей, мало общения. Либо наоборот, вся ихняя жизнь – это лишь общение с людьми. Они абсолютно бездеятельны. Часто в холодильнике и на столе шаром покати. Это люди, которые не поняли смысла жизни, не оценили ее стоимость. Очень, признаюсь, высокую стоимость жизни, ведь ничего нет дороже этой самой жизни. Мы не знаем, сколько нам уготовано. Никто из нас не знает, когда покинет этот мир. Никто не знает, может быть, через мгновение он может быть инвалидом. Но мы не ценим жизнь, мы не подкладываем на будущее себе соломинку. Некий буфер, некий отбойник, для того, чтобы нам не было больно от ударов судьбы, мы каждый день Должны думать о том, чтобы раскладывать, как я это называю, яйца в разные корзины. Подстраховываться. Две-три работы, два-три бизнеса, две-три идеи. Много друзей, много всевозможных знакомств. Мы всегда должны подстраховываться, всегда должны быть деньги на так называемый черный день, хотя это, по меньшей мере, очень неудачное название. НЗ, как говорят народе, неприкосновенный запас. Откладывайте в собственную свою десятину. Ложите деньги на будущее, на болезни, на предмет никаких лишений, какого-то несчастья, непредвиденных действий. Это ситуация, когда случаются независимые от нас события, некий форс-мажор. Многие из нас к этому не готовы. Покупая дорогие машины, делая дорогие ремонты в квартирах, в домах, мы порой тратим деньги до последнего, не экономя совершенно ни на чем. И деньги, так как говорят многие, буквально идут из-под рук. Получив зарплату или какой-то доход, сразу вкладываем. Получив, сразу вкладываем. Но если что-то случится, где ваш запас? Где ваш отбойник? Где ваша страховка? Так вот, продолжение темы я хочу донести до вас, чтобы вы подумали. В любой момент, когда вы сидите без дела, вода уходит вы теряете время вы теряете бесценное время в вашей собственной жизни и вам никто не вернет не принесет ее вам на подносе не скажет возьми переиграй попробуй заново нет я призываю вас к тому чтобы вы изо дня в день отдавали себе отчет в том что любая просиженная без дела минута она ушла вы ее не вернете дублирующего времени у вас не будет, и возможности ее перезаписать не будет тоже. Поэтому, если вы сейчас не сделали что-то, через минуту этого не будет. Если вы в течение года, допустим, не занимались спортом, подойдите к зеркалу увидите опять обвисший живот и слабую грудь, поймете, что год назад вы поленились и отложили это на, на поздний период. И теперь перед вами плоды ваших безразличий, вашей лени, и отсутствие ваших трудов. Вы теперь видите, что год пропал. Ну, вы подумайте, боже, да есть же еще. У меня еще в полном много времени. Жизнь же не настолько коротка, как многие говорят. Нет, на самом деле коротка. Она кажется нам длинной, когда нам 17-35. Потом приходит определенный возрастной рубеж, когда мы понимаем, что время буквально убегает из рук. Утекает, как река, как песок сквозь пальцы. И тут приходит осознание того, что оно бесценно. Каждая минута, каждый день, каждый год. Прошу вас, берегите эти минуты, дни и годы. Вкладывайте их с умом. В работу, в бизнес, в семью. В себя. Занимайтесь спортом, творите, занимайтесь бизнесом, путешествуйте. Но всегда оборачивайтесь назад и смотрите, какой путь был пройден, что было сделано. А потом посмотрите в сегодня, в настоящий, в сегодняшний день. И понаблюдайте, оцените тот груз, который вы принесли со вчерашнего дня. Взвесьте и посмотрите, что у вас в ладонях, что у вас в душе, что в вашей жизни, что вы заработали, что вы принесли в сегодня, из вчерашнего дня. Если там мизер, удвойте, утройте силы. Дорогу осилит и дождь, и это очень известная древняя присказка. Она очень глубока и очень правдива. Ведь действительно, если вы лишь затеяли идею, но не реализуете ее, она останется лишь идеей. Но если вы каждый божий день, изо дня в день стремитесь к чему-то, спустя месяц, год, вы увидите определенную прибыль в том или ином виде. Никогда, слышите, никогда в жизни не тратьте впустую ни одной минуты. Действуйте, делайте что угодно, но лишь бы это приносило некие дивиденды в любом виде, в любом количестве, но всегда действуйте, чтобы ваш труд был заметен для вас и для других.